Произошла трагедия, которую сейчас переживает вся наша планета, оккупированная Торговой Федерацией. Привезли ребеночка чистого с роддома, установили витрикулярную систему. Потом мы его брали, ребенок плыл. А плыл, чтобы вы понимали, гнойный был, нагноения были. Но они ломались в голове у ребенка, они обламывались концы, потому что они не принадлежат для перестерилизации. Взываю к вам от лица планеты, которую постигла беда. Это Нет. дело чести. Следственному комитету города Сургута, да, недоверие. С вами открыть всегда, ну, подрегулируем сразу. Ну, чем... Если нынешний Сенат недееспособен, ему нужен новый руководитель. Поднимите, пожалуйста, правую руку, вот, я поднимаю. Кто считает, что это позор, О, это, это бесчестие? Бесчестие точно. Предлагаю вынести вот вотом недоверие. Полностью себя бесчестил, кто меня поддерживает, прошу поднять правую руку. Выйдите, пожалуйста, в сесть в кабинет. Я вас не звал. И к приглашу. Ну, как бы сопротивляется принимать нас. Бегает по кабинетам, суету наводит. Меня вытолкали за, за руку. Минуту, не трогайте сейчас меня, припросы. пожалуйста. Я сейчас приглашу. Руками меня не трогайте, пожалуйста. Хорошо, конечно. Он без формы на рабочем месте. Я не провожу прием. Вы отказываете в электронный прием? Вам никто не отказывает. Зашел в кабинет закрылся. и закрылся. Чего-то опасаются. Значит, есть что скрывать. Может, человек без формы стесняется, чего? Называемый абонент не отвечает Ну без я как адвокат все свои права знаю, а вы свои обязанности, похоже, не знаете. Подождите, Алис, Аня, ну зачем? Ну ну в чем вы? Ну вот именно, а зачем? Водите за нас уже второй год. Ну давайте, в чем мы вас водим? давайте. Там были пострадавшие маленькие дети, до 6 лет. Дети гнили. Дети нагнивали, загнивали. Это про погибших сейчас или те, которые живы, остались? А чем тогда сейчас они сверли? Использовались дрелика, шуруповер. С этой дрели сыпалось вот такими комками ржавчина на рану пациентов. У нас рвота начиналась. Не, ну тут я с вами это все пропитывалось формалином, это яд Одни отписки, отказ, отказ, отказ, отказ А коррупция растет Но ну, а... Я могу сейчас ну, ознакомиться с материалами? Нет. Почему? Бежать-то некуда, решетки на Зачем вы берете мои бумаги? Я вам не разрешала брать мои бумаги Поощряет, да? Никто не поощряет, не сомневается Я хочу в минутку поговорить с Михаилом Викторовичем что, прием окончен? Что-то он сейчас выйдет, спасибо. Да не... он не выйдет, он закрыл Я в домике, да, все? Да, да, я в домике, да. В следственном домике. Ну это позор, я считаю. У тебя есть доверие к термоловину? Нет. Народ поддерживает? Да, конечно. Да. Система доверительного управления не работает. А, дети были однозначно, а вы точно знаете, что они умирали? Я говорю, а может быть мне за вас провести расследование? Вы там друг друга вот знаете, что вы там так... и. Потом выяснилось, да, что она независимо от того, что там это, она у нее там, ну, определен... как он там... Ну, чуть-чуть ну, тут, -чуть, ну если вы вынесли решение, ну значит, Все, давайте, до свидания. Антон, мне машину разбили. Позвонили гаишники. Вырвали зеркала. Что там еще? Да нормально все разрешили. Короче, Антон, мы договорились реально. Она говорит, что случайно. Ну, страховая оплатит, все, все оформили, не знаю. Примотались почем, и я поехала. Ну а что делать, машина там не нужна, блин. Ну, против ощущения, извиняюсь. Там столько места было, я говорю, вы не увидели-то? Ну вот, вот, вот так. Я Олег все равно думаю, что это не случайно. Совпадение или что вообще? Потому что сегодня видео вышло, и сегодня расхерачили мне машину. Ну да. И сразу три звонка со всех мест, и я не знаю, куда мне бежать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 Колоссальный ущерб здоровью, нагноение ран, это лигатурные свищи, септические инфекции, вплоть до сепсиса. возможен даже летальный исход, актериальное заражение кровью. Массивные минингиты, воспаление головного мозга. И пошли массовые нагноения, минингиты, воспаление головного мозга. Были воспалительные процессы, были массовые минингиты, были лигатурные свищи. Если человек после таких осложнений выживает, он же инвалидом становится, по сути.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 Мы сходили, Олеся записался на прием в Следственный комитет его прием он отказался вести коллективно, Радика такой принял и Олесю Кубану, вот, со мной он вообще старался не разговаривать, я хочу обратить внимание на то, что я представился журналистом, вот у меня удостоверение висит, я его показал. Я сказал, что я заместитель главного редактора СМИ «Камчатский регион» Антон Николаевич Булгаков. Он это прекрасно видел, сказал, что меня знает. Но при этом, когда мы хотели пройти все вместе в кабинет, он меня просто вытолкал, то есть толкал меня в правый локоть. То есть применил физическую силу к журналисту при исполнении должностных обязанностей. Тем самым я осматриваю его действия в признаке совершенного преступления. По статье 144 УК РФ – это воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Мы считаем все вместе, я надеюсь, я выражаю общую волю, наш интерес в том, чтобы сообщить о совершенных преступлении и сообщить о том, что Ярмолаев, по сути, обесчесил себя как конфиденциальный управляющий и представителя Кукуна Бахмала а С Михаилом Викторовича Викторовичем Мокшиным я пытался поговорить, то есть зайти после Олеси, но Ярмалаев просто молча закрыл дверь. Тем самым он просто избегает общения с прессой и общения вообще с людьми. Я считаю, что он полностью себя бесчестил. Кто меня поддерживает, прошу поднять правую. Благодарствую. Все вместе. Мало они утром будет поставлено известность. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Мама узнает, они утром звонили, я поставила известность. Надо записать справочку. Да, да, да. Понимаете? Да. Вот, без Давайте помощник пройдем, сейчас она запишет данные все. Пойдите, пожалуйста, все. Запишите, кто в этом вопросе. Ну, по-английски, а что? Записать что? Персиональные данные? Да, Закон 152 ХЗ. Видимо, Мы, правда, вопрос, в этом, в вы, журналист СМИ камчатский регион, заместитель главного редактора Антонио Николаевич Пурбов. А, просто в МАУ мне в соцсетях написали, когда я написала, да, там я в а, значит, мне тут же подключились к МАУ, и они написали то, что вы имеете право прийти на личный прием а, со всеми заинтересованными лицами, вот, мы, у меня есть это, скажем, что-то, то, что нас приглашали, да, на Можете телефон убрать? Уберите просто телефон. Нет, не может, это мой телефон. И это самое, и... Достаточно отличный прием еще не, не начался. Я приглашу, выйдите, пожалуйста, все из кабинета. Почему? Потому что в настоящий момент я работаю. Личный прием начнется у вас руководителя. Соответственно, мы отключим, и я вас приглашу всех. Вот так на 16.00 назначено. Конечно, все четыре минуты. Пойдем, выйдем. Почем, да? А хочу, вы сразу не сказали. 1, 2, 3, 4, все зашли, ну, да. Я вас звал, я вас не звал. Как не звали? Ты записывалась? Кто пригласил? Я спросил, сели пришли, потому что подключаться, мне звонить, спросили. Сели подключились? Нет, сейчас мы подключимся. подключимся. ВКС, и все приглашу. А ВКС, кто такой? Я кто такой, да. Я руководитель отдела, сейчас на по курсу, вот я еще. Гермалаев, Владимир Петрович, Владимир Петрович, вообще приятно. А вы сегодня при должности? Вы спину. Форма вам положена на рабочем месте? Сейчас. Как всегда, один и тот же сценарий, выйдите, пожалуйста. Да. Так, конечно, он без формы на рабочем месте. Сейчас все, что угодно может быть, и шоу и все остальное. Я тут три года назад был, знакомился с материалом дела. Ермолаев на меня опергруппу вызвал с журналистами. А что тебя телефон-то боец? <смех> как че? <что? смех> <смех> я ж пояснил. Он сейчас, скорее всего, свою форму переодевается. Ну пусть переодевается. Я не он обостряю, он обостреет. А вижу, я сглажу. Потому что нам надо. Грамотно и по закону сглажу. <смех> че, время пришло? Пойдем. Здравствуйте. Никто не здоровается. По 238 по просрочке, в каком дело состояние дела? 236-е. Не допускают меня к делу, так как они меня перевели в число свидетелей. Пострыкину я всю ситуацию изложила. Они звонили позавчера мне. После всех событий. Здравствуйте еще раз. Я, У меня... я сейчас переразума позвоню к Утром они что со связались, но ну, потому что не хотят принимать в очередной Почему? раз, для я того, чтобы принимать? опять отмолвать. Нет, нет, сейчас позвоним, а утром я все сказала. Сейчас пройдете, запишитесь, пройдете, будем принимать. Ну, сейчас. На быстреньках, с таком вопросом. По одному вопросу. Тема одна, а по ней много вопросов. Хорошо, конечно. Вы знаете, по какому есть, вопросу? Если вопрос на это результаты проверки, расследования уголовного дела? А, Там есть сведения, как еще, говорится, о паспорту персональных данных, тайне следствий. И всех все подряд. Ну, а кто вы? А? Граждан, а кто вы? Какие ну, фамилии? Вы скажу, можете их не озвучивать. Наталья копия паспортов виски. Она ну ничего, я напишу сегодня, я позвоню вновь, значит. А, я, а я против. Потому как? что уже дальше некуда водить меня за нас, извините. Вот, отказной ваши бумажки. Что за сбор персональных данных? Не берут Че по одному? По одному хочешь? Ну, давайте я первый пойдет. Евгения Викторовна, мы вот пришли в при на комитет, утром я поставила в известность Малу, что мы придем, я не одна приду, сейчас Владимир Петрович говорит, что я одна записана на прием, Ну, как бы сопротивляется принимать, нас сказали всех по одному заходить и у каждого, чтобы был свой вопрос. Ну, то есть вместе он коллективно не, не желает? Коллективно он не желает. Принимать, ну, это, неправильно. это неправильно, я тоже с вами согласна. Как нам быть в этой ситуации? Ну устаивать, чтобы да. выслушали вас коллективно, потому что, что у нас будут связаны. Если будут какие-то индивидуальные вопросы, значит, нужно их потом отдельно озвучить. А, хотя сегодня утром мне с МАУ позвонили не. и сказали, что вы можете прийти. Я им объяснила, ситуацию, что я буду не одна, а даже сказала, кто со мной будет. Да? Как они мне дали отписку в чате, что все заинтересованные лица, я считаю, что со мной пришли заинтересованные лица в данной ситуации. Теперь, бег... да, теперь мы бегаем с кабинета в кабинет, просим предоставить им персональные данные, а, и мы должны пройти к нему в кабинет по одному. Ну нет, надо настаивать, просто фиксировать, что вас вместе не принимают. Проблема. Одна проблема касается медицины в городе Сургуте, конкретной больницы. Плюс, да. Плюс ну, подключилась вас, общественность, да, неравнодушные люди, которые ну, тоже да, являются да. потенциальными пациентами нашего медицинского учреждения. Ну, тем более, если руководителю есть, что бояться, да, конечно, по отдельности. Ну вот он бегает по кабинетам тут, я не знаю, что он ну, суету наводит. Настаивайте на коллективном. Значит, он говорит, там есть персональные данные, которые я не могу разглашать. Я говорю, так не разглашайте У -у -у. их. Мы зададим вам общие интересные вопросы. Все, все, кто прибыл согласны да, беседовать вместе. Поэтому... Мы все Если нет глазны? возражений ни у кого, тогда он обязан вас... Да? А где настаивать? У кого настаивать? У кого? Вот люди спрашивают, у кого мы должны... У него, не Владимир Владимира Ну вы с кем общаетесь? Да он, Да, он, да, он закрыл письма. кабинет и ушел вообще. Ну, нет. Ну, ну, здесь. здесь. А, здесь. Фиксируйте. Фиксируем, ладно, а хорошо. Евгений Витальевич, ну, когда мы зайдем в кабинет, я вас наберу, ладно? да, да. конечно. Радик тоже пришел. Так, пойдем да, сейчас, хорошо. не, не бросай трубку, пойдем. Да, да. Пойдемте все, да, чё а? вы нет. Нет. Нет. Нет. Ну чё, мы проходим? А, пригласите. Можно ну есть, можно ну, время уже 7 минут, заходите. не трогайте Я сейчас меня, прикольно. пожалуйста. Я сейчас Руками меня не трогайте, пожалуйста. Господи, вот так вообще, нет, нет, нет, нет. а вот так мы работаем, мы так разговариваем. У меня по-другому делу, получается, в любом случае отдельно, да? У нас одно дело. У нас одно всех. дело. Не, ну они не разделяйтесь. Раз вас, вот, другое дело, вы какого? Трэдик, не... ты слышал? Это наше общее дело. Адвокат? Мы Теперь за тебя. Теперь другой адвокат тоже. Ну? Мы все по-твоему, -по, по ее, по, по всему нашему вопросу. Все темы будем. Принимать. Не надо бояться. Просто ему звонят, боюсь. угрожают еще. Я хочу Мокшена посмотреть в глаза. Вот сейчас прям. Пусть он мне объяснит ситуацию. Олесь, тебе надо записать видео и объявление на весь город дать. Вот желательно с тобой вместе. Ищем, я не ищем потерпевших за последние 10 лет. А в интернете были потерпевшие... А именно поэтому одна женщина писала, типа, что ее прооперировали, и у нее загнил шов. Помнишь, писали? Да, она это, мне писала. Я же, я же тебе так я их всех скинула в полицию. В полицию скинула, они в полицию приходят, говорят, так время уже прошло много. Вот как это? Вы не дали договорить. Надо иск... не просто искать таких людей, а предоставить им образец заявления, что я... сообщение совершено преступление. Шесть... Да. Я считаю себя потерпевшей. По данным мне стало известно, что у вас было возбуждено уголовное дело по статье 236 и по признакам 238. Считаю себя потерпевшей. Требую приобщить мое заявление материалом дела и допросить меня в качестве сита. Потерпевший и признать потерпевший. Вот если их завалить такими документами, то это одно такое заявление будет доказывать, что это. Они обязаны проверить, был причинен ущерб или нет. Все дело в ущербе. Если ущерб был нанесен, никто не открутится, кого-то посадят. А если они вот, такого заявления одного не получат, они скажут, ну, ущерба не было. Ну, бабушка ну, ну, было и пошла было. к ним, 80-летняя, бабушка пришла, она мне написала, я отправила, с ней созвонились, она пришла, он говорит... Так время уже прошло, мы от вас заявление не примем. Они не приняли у нее заявление. Десять лет срок данности. А она говорит, у меня гнило, все там загнивало. Ну она тоже женщина, говорит, у меня все тоже гнило. Народ просто не знает своих прав. Она пришла в больницу, прав. на ЖД туда сказали, что типа, ну вот просроченные у вас там нитки вот эти вот гнивые есть. Ей на ЖД сказали? Да. Как а он тогда этого, с этого да? да. А смеялась так, не <с могу. Я не виноват, он сам убежал. Ну, Нет, потом ты там да. вставлял, где-то там, где-то в другом месте. Его, там, ну, на встрече снимали. жителей с губернатором. Да-да-да, вот. Так это я не заснял, как он там от меня убегал. Вот. Так. Все записались по вопросу, да? Да. да вот. С Губанова начинаем, по очереди заходим. Нет, у нас коллективная. Мы уже звонили, узнавали. Вы отказываете в коллективном приеме? я не провожу прием. Вы записывались непосредственно в управление. Вы отказываете в коллективном Было управление, записано было Губанова. Правильно? Владимир вы по вопросу? Вы записывались? Коллективо. У меня вопрос один. Вы записывались? На данный момент один вы вопрос. Вы можете записаться, и я вас приму. Вы отказываете мы в, в коллективном приеме? Вам никто не отказывает. А почему я вы тогда в соцсетях публикуете, что мы можем прийти? Вам показать вот это? А что не не мы есть. можем нас прийти, прийти. в Вы приходите по результатам расследования. Непосредственно есть там, по результату расследования, чтобы обсуждать с руководителем, непосредственно есть как данные, которые не могут быть голословными, все, например, все Есть потерпевшие, которые у нас по другому факту тоже, по уголовному делу да. пришли, да? Соответственно, я не считаю, что о данных результатах расследования должны знать полгорода. А мы вот не поним... мы будет, про производство не будем разговаривать. Поэтому поэтому речь об этом идет. Мы не будем задевать поэтому... эти вопросы. Вы можете зайти, сейчас будет поочередно, записываемся. Нет, нас если, да. мы если мы, мы хотим, в таком формате отказываемся. отказываемся, тогда в другом формате... Пишите отказ, вы. значит, что вы отказываетесь нас принять коллективно на личном хорошо. приеме. Хорошо. Да? Евгения а -а -а. Викторовна, -а -а. Владимир Петрович я, отказывает я хочу, нам в коллективном приеме. Подожди, подожди. Я хочу зайти первым и сразу связаться с МОКШ. Вы можете связать все в порядке. Алло, Эпененко. Связывайтесь. Хорошо. У вас ВКС работает? ВКС проводится личный прием. Вы записаны на личном прием. Алло, Евгений Викторов? Нет, вы можете вы позвонить, вы можете позвонить вы прием на следственное управление дежурному следователю. Вы ошибаетесь, это не я к вам записываю, а вы, как, вы у меня на личном приеме. Так, вы Да потерпевший у нас по уголовным делам здесь есть же, да? Есть, да. Я, я хочу пройти по сразу с МОКШИНом. Ну, хорошо. О, ну вот так, ну, Евгения Викторовна. Не вот, он, он не хочет. пустил, он забрал Радика, зашел в кабинет закрылся. и закрылся. С кем он ушел туда? С Радиком. Вот, поэтому то, что они вас не принимают, это говорит о том, что они, ну, чего-то опасаются. Давай предположу. Больше-то как. Ну, я не могу не зайти, я сейчас после Радика все равно зайду, потому что у меня на... много к ним вопросов, Евгения да, Викторовна. Я этого ждала, как говорится, но больше коллектив они не пускают, он зашел и закрылся за закрытыми дверями, все. То есть они нарушают наши права в данный момент. Звони исполнителям Мокшина и говори, что приеме отказывают. Ну не берут трубку, звоню. Звони. просто. Какой номер телефона? Запустили сначала. Вот. Набирай. Нас... Значит, есть что скрывать. Может, человек без формы стесняется? Чего? Можно понять? Ты видела, как он рукоприкладство применял к журналисту при исполнении должностных обязанностей? 144-я статья ОКР. Воспрепятствование журналистской деятельности. Я сейчас позвоню, оставлю это сообщение совершенно совершенном Конечно. Я сейчас позвоню в Москву, еще выйду. Не беру ту. Сколько уже звонок идет? Расписание Больше минуты, да? Ты уже третий ну, да. раз звонишь? Это да, уже третий раз Домовая книжка. Да. Там а только один, один, там один телефон. телефон был указан. Да, да. книжка-то. Пятый час. Так это где? Называемый абонент не отвечает. А так это его распоряжение. Это мог, что он распорядился нас напускать учедому. Ну мы можем только предполагать. Ну да. предположим. А все. Ты сейчас сама пойдешь? Олеся, а? сама сейчас пойдешь? Да. Может, а меня перепустят? Не надо. Я пройду, но не пустят все равно. А а зачем вам На не надо перепустять? Сначала делается всегда так. Сначала видеопоход, потом монтируется видео с фактами применения силы журналисту при исполнении профессиональных. Вот, делается видео, потом э, пишется сообщение о совершенном преступлении в порядке ВК 141 ПК э, РФ и отправляется в э, ну, прокуратуру. Я, я, я предоставлю образец, каждый из вас индивидуально может отправить через интернет прием. Подписываться, подписывать не надо. Okay. Можете по телефону 102 позвонить, оставить сообщение о совершенном преступлении. Вы мне этим очень поможете, зафиксировав э, тот а факт, что, что... Я могу к журналисту, заместителю главного редактора СМИ Камчатский регион, при исполнении должностных обязанностей была применена физическая сила. Ты не сейчас сюда э -э, нет. нет. Ты просто это фиксируешь это... факт. Ты звонишь и говоришь, примите сообщение о совершенном преступлении. И говоришь, что произошло. Пытался вытолкать из кабинета. Хватал за локоть. В его действиях усматриваю признаки совершенного преступления. По статье 144 УПК РФ. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Как, как вас защищать, я не понимаю. Сказали выйти, вышли. Сказали пройти, прошли. Сказали к Ты же первым был Где? Оттуда? Я последний вышел. Меня вытолкали за руку. Ладно. Молодой из Адвокату позвоню. Алло. Евгения Викторовна, я зашла к Владимиру Петровичу, сейчас будет прямое, прямая связь, одна зашла. Хорошо. Я на связи. Ага, сейчас соединят. Начну я, наверное, сначала про просрочку. Ну да. Общий вопрос. Да, сейчас я приеду, напишу в Москву вот это все, потому что, ну, без беспредел. Интересно. Адвокат мой. А что, я не имею права с адвокатом? Это адвокат Евгения Викторовна. Нет, не выключу. Евгения Викторовна, он вас предпятствует, чтобы вы были со мной на, на прямой связи. Но мы неоднократно уже таким образом участвовали на личных приемах. Какая причина-то выключения связи? Ну, потому что неизвестно, сколько людей рядом с вами находится. Если только вы подключитесь непосредственно... По ватсапу, чтобы видно было, что вы одни, и посторонних... Давайте не по ватсапу, Евгения Викторовна. У меня нет такой причины еще возможности а подключиться в видео. А так, Губанова рядом, вот сейчас... Вот Но он мне вас препятствует, а, я не знаю. Отказывайтесь от личного приема тогда. Слушайте, значит, ну это вообще беспредельно. У меня есть доверенность на представление. Так вот, я ее даже с тобой взяла. Представляете же, вы можете здесь присутствовать. А -а -а. Подключись просто. Что делаем, Евгения Викторовна? Или я задам все-таки вопросы? Да, вопрос. Ну, нет. Вас заставляют выключать телефон Да, вот да, сейчас? да. Ну, на каком основании это? Пусть сошлются на норму какую-нибудь. На норму сошлются. Это следствие, уголовно-последовательное законодательство. Можете знакомиться. Вы, как адвокат, должны знать об этом. Я, как адвокат, все свои права знаю, а вы свои обязанности похоже не знаете. Есть доверенность, которую вам представили. Я участвовал онлайн. Но вы у нас позволяет партнер? сейчас Водер, техника таким способом. У нас уордия, у нас уголовное производство. У нас не гражданство производства. Вашего у меня нету у вас уголовного производства ни одного. Уголовное уголов, социальное производство у нас. уголовно социальное производство. Проводится уголовное социальное проверка по вашим заявлению. У, у вас не возбуждено ни одно заявителя. уголовное дело на данном этапе. Уголовное социальное производство. Проверка проводится. Проводится. Проводится. проводится. Ну, в общем, он говорит, чтобы я выключила телефон. Вот данные, только возьмите вот этого сотрудника, хорошо? Ну, что... это Ермолаев Владимир Петрович. А, ну, Владимир это Петрович, сам, да, начальник так... Следственного комитета. Вы сейчас сразу скажите Мокшину, да, что у вас такая ситуация возникла, что препятствуются адвокатам? Ну вот сейчас вот на прямой связи. Хорошо. Здравствуйте, Михаил Викторович. Добрый день. Михаил Викторович, я пришла на прямой, на личный прием к вам с адвокатом. Слышно? Да, слышно. С адвокатом, но адвокат у меня находится не в Сургуте. И как бы э, Владимир Петрович говорит, что я не имею права на это, чтобы я выключила телефон. Я хотела бы узнать, какие существуют нормы, да, для того, чтобы воспрепятствовать мне быть на личном приеме с, с адвокатом. По телефону. По телефону, пожалуйста. да. Товарищ полковник, я почему настоял на этом? Потому что не, непонятно, с кем мы подключились. Она по WhatsApp предоставит документы удостоверяющие личность. У, удос... у меня есть с собой доверенность согласна, полная. И при этом не, неизвестно, с кем мы разговариваем. Может быть, мы в прямом эфире, публично она там разговаривает. И сведения о результатах проверки, расследованиях, возможно, могут стать известны неопределенно кругу лиц. Что, по моему мнению, недопустимо. А почему адвокатка не пришел? Ну, потому что адвокат находится не в Ханты-Мансийском автономном округе, он находится а, в другом регионе. Предлож... Я предложил адвокату подключиться в режиме WhatsApp, чтобы мы видели ее, могли сопоставить ее личность, что она является адвокатом именно по этому доверенности, а не Петров, Иванов, Сидоров там. Иной, иной не заинтересованное лицо. А вы сами хотя бы представьтесь? Вы кто? А вы хватит, не представились. Но <говор> ну, а, а, ну, ну, он же не представился даже мне. Но пусть представится, кто он. Уж, уж знаете, кто он что Не, удостоверения ну, мне не предъявили, ну, ничего. А если, ну, с другой стороны, но ну, правда, мы же не видим, кто, кто там, а там... Кто... Ну, я тоже не знаю, И... кто это ну, сидит. Ну, подождите, Алексей, Али, ну, зачем вы, ну, ну, в чем мы, на конфликтную ситуацию... Ну, вот именно, зачем, я пришла по, по делу, по большому делу, я устала, то, что вы меня водите за нос уже второй год... Ну давайте в чем мы вас будем? Да давайте это, конкретно, что у нас Так, конкретно, значит, первый вопрос у меня по просроченным медицинским материалам, да, на протяжении длительного периода времени медицинское учреждение оказывало помощь населению некачественными медицинскими материалами, а именно Можно просроченными. Ну вот. а, да, это. это. самое. Евгения Викторовна, я отключусь пока. Прочите, Хорошо, давайте разговаривать. А, да, да. Извините, пожалуйста. Выключи. Вот, значит, я подавала, вы знаете, заявление, в следственный ну, комитет к вам. Значит, на основании этого заявления мне было отказано от возбуждения уголовного дела по статье 238. Материал был передан в УМВД следственное управление, где было возбуждено спустя 8 месяцев возбуждено уголовное дело по 236 статье. Значит, когда я прихожу в следственное управление э, города Сургута, да, э, значит, мне там говорят о том, что это э, все-таки не их материал, а следственного комитета. Я хотела бы, чтобы вы э, прокомментировали э, данный Если, момент. Ну, я, я так понимаю, мы по этому поводу что, встречались, и мы же письмо в прокуратуру тоже писали. Они э, после вот нашего письма изъяли там, да, насколько я знаю, Левин Петрович. Что изъяли? По, по материалам, нет, по просроченным материалам. Нет, его... нет, дело, дело. Они же изъяли, передали, нет, ну, ну, нет. Нет. Мне пришло документы. Не на... нам, не нам, нет, подождите, Алексей, они не нам, они у, у себя там, по-моему, изъяли из одного отдела полиции передали куда-то там. Здесь ну, управление Чего? на расстоянии. Нет? нет, а у них поставлен контроль а, в окружной прокуратуре сколько я знаю, а, честно, и на самом контроля данное уголовное дело находится, оно расследуется в основном законном порядке следовательным следственное управление. Но следственное России. управление города Сургута непрерывно мне говорит о том, что это дело следственного комитета статья 238 Алексей, ну я не могу Потому что там были пострадавшие Вы, маленькие дети до 6 лет Послушайте, что надзор за ними прокуратура осуществляет. Прокурор изымит, а нам, будем расследовать мы. Мы письмо, мы письмо прокурору писали в этой части. Хорошо, значит был отказ от возбуждения уголовного дела по 238 статье. На каком основании? У меня есть постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Основания там не прописаны, не проводилась никакая проверка вообще не проводилась, не было не были изъяты истории болезни пациентов, не проводились никакие экспертизы. На каком основании был отказ от возбуждения уголовного дела по 238 статье? Ну, там же постановление расписано. Ничего не, там толком не расписано? Ну, давай. Распис... Ну, ну, сейчас, давайте, ну, сейчас я найду, давай. у меня все есть. Ну, я, насколько понимаю, отказали по 238 восьмой, усмотрели там 236 и А каким обстоят, образом усмотрели, скажите, пожалуйста, каким образом усмотрели, если не была проведена даже элементарная проверка? Элементарная проверка не проводилась. Каким образом они усмотрели? По своему собственному желанию или интуиция им подсказала? Вот это мне непонятно. Ну как они усмотрели? Как? Профессионально как-то? На основании каких документов они это усмотрели? Давайте, я, я по Давайте, вот у меня есть все отказные материалы. Я сейчас. Ну у вас они, наверное, тоже есть. А? Мне, у вас они тоже, наверное, Нет. есть документы, постановления. Там по по по другому, по э -э факту. Просто мне не понятно... Вот я обычный житель да, города Сургута. Отказ от возбуждения уголовного дела. На основании чего, если ничего не проводилось? Давайте, Возьмите, пожалуйста, этот вопрос, вопрос на вопрос, заметку. Все раз Владимир Петрович, ты скажи, у нас э по этому факту с отказной именно по 238 Сейчас я найду. Напомню мне. Просто Нет, по не одному я... факту определена меня... была квалификация, меня... насколько я меня... помню, и направлена полиция. Об этом мы неоднократно уведомляли. Я сам рассматривал обращение Губанова. Сейчас я найду. У меня есть все документы. Не проводилась проверка никакая абсолютно. Им подсказала интуиция, и поэтому они отправили ее на возбуждение в УМВД города Сургута по 236 статье. И в итоге возбудили уголовное дело спустя 8 месяцев. Товарищ полковник, я думаю, данные доводы являются первичными, и в настоящий момент сложно ответить. Я о, вам сейчас сериалу. предоставлю документ. И, и, я, что, он, я вам сейчас предоставлю вот я... документ. Ранее с такими доводами она не обращалась, поэтому ну, в настоящий я, момент Олеся сложно я ответить. Я сейчас, как послушайте. я не обращалась? По Олеся, я не... Олеся, послушайте меня, я не слышу, что вы говорите. Мы вас услышали, постановление об отказе по 238-й А Были очень много пострадавших детей до 6 лет. До 6 лет. Никто это не проверял. Абсолютно. Сейчас я вам скажу, от какого числа этот материал. Юхневская отказалась. До 6 лет, только, подождите. До 6 лет, вы говорите, дети пострадали. А в чем? В чем, в чем там выразилось? А, ну, дети гнили. Тоже. А? Дети нагнивали, загнивали. Ставились вентрикулярные катетеры. С 12 -го года просрочки. В голову, если вы понимаете. Она говорила, что дети не перспективные, и так сойдет. Кто дал право этим людям решать? Ну потому что они приехали с гидроцентра. Ну типа да. И что они погибнули? Она вам лично говорила? Об этом? Она всем нам говорила об этом. А вам лично говорила? Говорила. А где, когда? На рабочем месте. Когда? Ну, да. На протяжении всего периода времени. Когда, насколько были эти вентрикулярные катетеры, которые поднимались. Олеся, ну, подождите, подождите. Ну, вам известны случаи, когда ребенок погиб от этого или нет? А много погибало. А никто не нет, проводил ну, экспертизы. Вы, вы, вы же понимаете. Но я что? не могу сказать. Это же ваша а, работа. Вы же должны были это расследовать. Никто же это не расследовал. Нет. Ну, сейчас, подождите. Я сейчас, вот на данный момент, то есть, вам лично вот неизвестны случаи, когда от этого. Чтобы мы тоже Понимали. Одно дело, когда вы скажете. Мне ли известны случаи, что дети умирали от септических, минингоковых инфекций? Проведите статистику, проведите экспертизы в конце концов истории болезни. Сделайте выборку. Я не знаю, как, как у вас это все делается. Вы же профессионалы, вы должны понимать это. Я простой человек. Я не знаю ваши нюансы ну, работы. Ну, ну, просто у нас обычно заявляют, и мы проверяем все эти моменты. Ну, я сколько раз заявляла? Я На я сегодняшний понимаю, день я говорю, посчитала. Потому, конкретно есть то, что мы не знаем. Ну, сколько ну, раз я заявляла? Вы посмотрите, сколько у меня обращений. в Следственным комитетом не проведена ни одна проверка по этому если, факту. Ну, подождите, вот вы сейчас тоже заявляете то-то, то-то, то-то, но конкретно факта вы же не называете. поэтому тут, Ну, тут, а следственный тут, комитет тут, провел... Михаил Викторович, а следственный комитет провел проверку по моим заявлениям, они вышли в больницу, они проверяли, они изымали документы эти, для того, чтобы отказать от возбуждения уголовного дела. Ведь этого же ничего не было проведено. Если с журналами они это все изъяли, это понятно, я видела сама эти журналы, они работали с ними. Тут не поспоришь. Давайте. Ну вот, ну вот сейчас вы тоже, вот видите, вы сказали, что там дети умирали. За какой период? У меня главный вопрос. Если... Среди 202 пациентов, уже доказанных, дети, младше 7 лет. Если есть хотя бы один, то это уже 238 -я. И ущерб э, малолетним детям. Угроза жизни и здоровья. Вы статистику проведите? Исследую, я не, маз... нет, не знаю. Ну, я ну, могу нет. только предполагать. Мы проведем, но вы сейчас заявляете, что погибли. Я не заявляю, я, я не предполагаю. Подождите. Ну, меня послушайте. Вот Если у вас могу... нету, вы так скажите, я не знаю. но ну, чтобы мы тоже это понимали. Или у вас период есть, там, в каких годах это происходило? Я не И вела нет. статистику, Михаил Викторович. Это не входит в мою компетенцию вести статистику по смертельным исходам. Но то, что этих детей брали на операцию по нескольким раз вот это я вам могу сказать точно привезли ребеночка чистого с роддома установили регулярную систему Потом мы его брали, ребенок плыл. А плыл, чтобы вы понимали, гнойный был, нагноения были. Конечно, этому могут способствовать много факторов, да, иммунитет и все прочее. Но и не нужно исключать, что это было все из-за просроченных этих вентрикулярных катетеров. Потому что вентрикулярные катетеры поднимались с подвального помещения в огромных количествах. Вот такими коробками. Понимаете? Часть, значит, поднималась в операционный блок нам отдавала, а вторая часть у нее хранилась на складе. И все эти катетеры, они были, я вам сейчас скажу, там я диск записывала, с 11 с 12 года просрочки, а это был 21-й год. Мы их пытались перестерилизовывать с коллегами, об этом тоже знают все, если вы будете опрашивать, они вам расскажут, кто не побоится. Но они ломались в голове у ребенка, они обламывались концы, потому что они не принадлежат для... Э, перестерилизации, никто ничего не проверил. Лично следственный комитет не проверил, вообще не проверил ничего, но отказал от возбуждения полной ну, области. С какого полонзия. времени это началось? Что? Вы, вы сколько времени работали? Во, ну, восемь-девятый год. Ну, это все восемь 9 лет продолжалось? Случались случаи, были. Просто, вот вы сказали, период не знаете. Нам за какой период? Ну, мы сейчас запросим сведения, Да, возьмите тысяч... хотя бы за три года. Вам будет там э, ясно и понятно. Возьмите журналы, сопоставьте, сколько этот ребенок раз подавался в операционный. Вы увидите все своими глазами. Там были не знаете, единичные. Я, случаи. Я, я, я, я сейчас это. Вы сказали, что погибли. Это про погибших сейчас или те, которые живы остались? Я что-то уже запутал. Я говорю сейчас про всех пострадавших. Про всех, понятно детей в том числе, поскольку раз их брали, так полковник, я mm -hmm. э, в этой части неоднократно у нас губаной прием осуществлялся конкретных фактов она не заявляла, говорила, что это ясно, на ее предположениях. Несмотря на это... Не, ну я считаю, сейчас я понял, не говорю, Несмотря но, на нет, это... Мы, нас, мы записали, посмотрим Несмотря моменты. на я это, в просто... на настоящий момент мне достоверно известно, что в рамках расследования уголовного дела следственного управления МВД Данная версия проверяется, имеет требования данной статистики, истребований, насколько я знаю. И вот именно до ОД, да, вот в этой части в Да, она потому что является предметом расследования именно уголовного дела непосредственно полиции. Но я же не говорю об этом, что из нее Есть такие свежие признаки, именно использование медицинских, как повлекшей, в том числе смерть, там как раз именно последствия нужны. И они в этой части как раз являются предметом расследования. А, а я сейчас предмет... говорю не про управление, а про комитет, если вы меня поняли. Я говорю про комитет города Сургута, а, а они не про следственное а управление. Я разъясняла, что мы не можем, можем вмешиваться в расследование других органов, если им уже по аналогичному факту проводится расследование. А <связывается> как вы ее передали тогда, это дело, если вы ничего не сделали? Вы отказались же от возбуждения? Мы не имеем право проводить расследование, уголовного дело, которое не относится к нашей компетенции. Для а, то есть это дело не ваши компетенции, это да? Это компетенция следователей полиции. То есть это не 238-я, а 236-я все-таки? Совершенно верно. Ну, хорошо. Посмотрим. Я не согласна с этим. Я буду это все обжаловать сейчас. На высших уровнях, потому что ходить на личный прием к Ермолаеву, Владимиру Петровичу, безрезультативно абсолютно. А у них там, Владимир Петрович, ну ты вот сейчас доложил об этом, у них есть там какие-то подтверждающие Насколько факты, я знаю, да? они, данные факты ими были выявлены из опрошенной медицинской документации. Сейчас либо назначили, либо рассматривается вопрос значения экспертизы о наличии прямой причины следственной связи. Mm -hmm. Я вам могу сказать, какие данные. У меня есть постановление о подтверждении, что в бюджетном учреждении использовались просроченные медицинские материалы. Это подтвердили не только ОМВД, но и, вы знаете, комиссия с города Тюмени. И подтвердили, что медицинские материалы ну, с истекшим сроком годности были использованы 202 пациентам за 2021 год. Но это капля в море. Потому что на 2020... По, по медикам-то у нас по 238 статье, там же есть разъяснение пленуном, это туда они медики не попадают у нас. У нас они туда попадают или по 109, если человек погиб, вот мы же направляем. И, и дела, если оказывается там медицинская помощь, и человек вот погибает. Мы направляем по 109, -м. по 238. А никто есть... не расследовал? Ну, послушайте, это, да. Олеся не, не от того, что не расследовать, потому что, ну, статья, она не предусматривает ответственность медицинского персонала в больницах по 238 -й. Там есть 293-я, халатность, или 109 Да-да, а почему-то про 293-ю вообще послушайте. Ни, ни слова. Послушайте, Олеся Леонидовна, по, поэтому я вот хочу. и отправили туда по 236-й, которую я вот посмотрел... Она предусматривает за использование я так вот, понимаем, нарушения. А Это скажите, действия. пожалуйста, а почему прошла мимо статья двести девяносто третья? Это ведь халатность. Ну, Это халатность прям. Вот сейчас посмотрим. Ну да, вот а прям. У нас подождите, у нас материал сейчас по чем там У нас только журнал. Да. У нас э, заведомо ложное внесение в журнал оперативного мешатель. А, то то, -то что он понял. Я да. не могу найти. Значит, мне тоже, да, интересует, я хотела бы тоже получить, ну, мы сейчас, наверное, письменно оформим, почему 209, какая там халатность статья тоже почему-то упущена, непонятно, почему она нигде не прописана, да, в постановлениях от Следственного комитета. Только прописано в 234. По халатности, по халатности давай посмотрим, что там. Еще один момент. Значит, сейчас я наверное, напишу новое заявление. Я держала этот момент. Значит, во время оперативных вмешательств в БУ Сургутская клиническая травматологическая больница использовались дрели, которые были куплены в строительных магазинах. Это шуруповерты обычные, да, которым присверливают вот, я не знаю, там, потолки, двери, значит, за место оборудования которые не подлежат вообще никакой обработки по своей инструкции да они проходили стерилизацию во время оперативного вмешательства говорю я это не голословно у меня есть видео доказательства с операционных с этими дрелями с этими батарейками 20 февраля 2022 года бюджетное учреждение сурвудская клиническая травматологическая больница хочу вам показать какими дрелями мы работаем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 Экономит, закупая их в строительных магазинах. Вот, пожалуйста. Вот, вот контроль стерильности. Что это? Дрель стерильно? Необходимо запросить паспорта и посмотреть, рекомендуется ли стерилизация данных шуруповертах. Таких дрелей у нас две. Вот еще здесь одна.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 Вместе с специализированными батарейками, которые подходят к силовому оборудованию. Который предназначен для проведения оперативных вмешательств. В отличие от этих шуруповертов. 6 апреля 2021 год. Вот я заявляла о дрелях, которые у нас в оперблоке мы работаем, пациентов лечим. Со строительных магазинов. Комиссия мне сказала, что... Uh, у них uh, они могут uh, как бы можно ими работать в медицине это uh, обычные дрели с строй двора вот они их попрятали за стеллажи и вот они тут еще спрятаны материальные ценности среди грязи маски шапки и бахил Значит, во время оперативного вмешательства использовались они на установку пластин металлоконструкции, значит, с этой дрели сыпалось вот такими комками ржавчина в рану пациентов, потому что у нас не было силового оборудования. Просто они решили этот вопрос пойти в строительный двор и закупить шуруповерты. Вот как вы считаете, как начальник следственного управления, это допустимо вообще в медицинских учреждениях? конечно, недопустимо. Если я это, тоже если так считаю. Если жизни и смерти не стоит, конечно, недопустимо. Это шуруповерты, чтобы вы понимали. Да я понимаю, конечно. Ну, конечно, есть специальный инструмент, который... А специальные инструменты почему-то не приходили. Они говорят, были закупки. Я не спорю, наверное были закупки, но я вам клянусь, что в первом году практически в операционном блоке нечем было людей оперировать, нечем. Вся просрочка была заполнена под столами, на стеллажах, на каталках, в больших контейнерах. Это был какой-то апокалипсис. Я не знаю, может быть вы мне не верите до сих пор, я это все равно докажу, потому что это правда. Ну нечем было лечить, они говорят, что закупки проводились. Ну а где тогда это все было? У нас не было э, гемостатиков элементарных, нам привозили людей с ДТП, Шесть человек, четверо, у нас одна была гемостатическая губка. Э, медсестра старшая говорит, ну вы пожалуйста поэкономьте, а как можно экономить? Я как, да я ее лучше в помойку выкину тогда, я как должна между двумя-тремя детьми ее как я могу разделить? До такой степени был кризис. И сейчас мне приходит тысячу отписок, что мои слова не нашли подтверждения. С, с, с учетом того, что все вывезли, дали время вывести это все. Все просроченное было. Нуждаемость была просто невероятная. Использовались инструменты, которые предназначены для одного оперативного вмешательства на ВИЧ инфицированных пациентов, допустим, Легашу. Мы его отработали, мы должны его утилизировать, да, по инструкции. Поговорила, мы должны были его запечатать, подписать, что он ВИЧ-инфицированный и дальше использовать. Вы считаете это допустимо? Я считаю, что нет. А с кем его использовать, если он ВИЧ-инфицированный? Только с ВИЧ-инфицированным. А у нас пациенты поступают, чтобы вы понимали, в разных стадиях шока. Он вам тоже может сказать, что он ВИЧ-инфицированный. Это недопустимо. Я вам говорю, нечем было лечить людей. А параформалиновые камеры. У нас стояла три огромные параформалиновые камеры, чтобы вы понимали. Это 37% формалин, разведенный с хлор-содержащим средством. Мы открывали крышку этой камеры. У нас рвота начиналась, несмотря на то, что мы были в масках. Я говорила, что после проведенного оперативного вмешательства, то, что осталось с операцией в как там у нас операционной сестры губки гемостатические, шовный материал, кстати, просроченный. Мы складывали в эту камеру. Это все, вы понимаете, что это все пропитывалось формалином, это яд. И должны использовать на следующую операцию. Я вот выкидывала это, писала вот такими пачками объяснительные записки, потому что мы должны были экономить на, на жизнях пациентов. Не было ничего. А сейчас, а сейчас? А сейчас в декабре месяце 21 -го года четыре раза завезли шовный материал. Врать не буду. Завезли одноразовое белье. Наконец-то. Завезли гемостатики. Завезли хорошие гемостатики. Не только вот тахокомбы и гемостатические губки, но еще и пасты различные. Завезли. Ситуация в оперблоке улучшилась после вот всего вот этого события. Да. Сколько было подано заявлений и обращений, вылили все просроченные дезинфицирующие средства, антисептики, у нас руки горели вот так. Она писала, что выдает нам крема да, после хирургической обработки рук, а кремов не было, все было своровано, я так предполагаю. Все вылили, сейчас все новое, чистое, с хорошим сроком годности. Ситуация улучшилась. Убрали вот эти вот все два шуруповерта у нас, Макита и Боже было, их два. После вот этой федеральной проверки, которая приехала с Тюмени, убрали все. Слава она Богу. Видела, она видела этого, нет? Она сама в этом участвовала. Не, не, я имею в виду проверку шуруповерта, видела или их Видела, нет. видела, Видели. да, да. А че, чем они объяснили эти а, Знаете, я была немножко удивлена, они сказали, ну ладно, ну и что они лежат, ну ничего такого. Но спустя две минуты их уже на стеллажах не было. Видимо, я так предполагаю, что все равно какая-то взаимосвязь есть, что там греха таить. Они где-то перекинули словцом и быстро убрали все вот эти зарядные устройства, вот эти два шуруповерта. У нас их два было в блоке, в нашем блоке. Но они были и в других ну, а, а, а сейчас вот их убрали, шераповерты, сейчас э, закупили? Но... Нет, нового пока ничего не закупили. На данный момент у нас один страйкер, это для трепанации черепа. И дрель легенда и синтез, на которых постоянно нету никаких расходников. Сейчас я вот месяц была в отпуске в августе месяце. Сейчас нахожусь на больничном, выйду с больничного, посмотрю, какие расходники есть. Но э, когда уходила в отпуск, расходников не было. То есть это не было ни пилок, ничего, приходилось... А, а, а, а чем тогда сейчас они сверли? Ну вот одна легенда у нас осталась, это пневмодрель, да, это силовое оборудование для трепанации черепа и один страйкер. И у нас еще четыре сейчас, одну она еще дала дрель для травматологических операций. Вот четыре сейчас дрели на травматологические операции. Нужда была острая, вообще вот, я не знаю, дрелей не было, мы их таскали непрерывно в ЦСО после каждой операции, когда их оставалось две. А поток ведь непрерывный, город тоже не маленький нам везут и везут. И, то есть приходилось постоянно выслушивать негодование докторов, но мы, от нас-то это не зависит. А я всегда говорила, вы должны экономить, мы не можем себе позволить купить. Для сосудов на голову был собран вот такой лоток шелным материалом. Порядка 10-12 коробок. И, а он был весь просроченный. Я нашла там нитки с 2014 года. Чтоб вы понимали, это ушивались анастомозы внутри головы при трепанациях черепа. С 2004 года. Я не знаю, я вам отправляла видеодиск. Вы его смотрели хотя бы? Это диск реальный. Это не подделанное ничего. Это диск с операционных. И это всего лишь маленькая доля той истины, которая там была за закрытыми дверями. Вы смотрели, я вам лично отправляла с письмом в видеодиск. Нет, я действительно. Не... А где он? Я вам лично отправляла с почтой с заявлением... А? Ну, посмотрим, я что-то не, не готов. Если... Посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, если вы мне не верите... Проведите экспертизу на подлинность этого диска. Это же ведь можно все сделать. Я вас не ввожу в заблуждение, я говорю правду. Ну как еще доказать? Как? Готовы коллеги говорить, уже очень много людей. Сейчас вот просто там пришли некоторые коллеги, но большинство на работе, до пяти они работают. Они готовы, готовы составить коллективную жалобу. Ну как еще достучаться, чтобы нас услышали? Как? Это все было, это все правда. Вот я лично предполагаю, что здесь какое-то попустительство или заинтересованность. Я не знаю, вот как, Ну, объясните мне, пожалуйста. Идут угрозы мне на работе, на работе. прямые угрозы моей жизни. Приближенные люди, э, говорят, что они мне выкинут, вы, выкинут с окна, что я сегодня последний день живу. Есть аудиозапись. А вот и ныне там. Одни отписки. Отказ, отказ, отказ, отказ. Объясните мне, пожалуйста, что еще нужно а, сделать, э, чтобы вы поверили, что это было все? Ну, я сам и тогда говорил, что я не говорю, что это... Ну, а почему такое попустительство? Почему такая безнаказанность? Что значит, мы не можем себе позволить? Что значит? Ведь государство же выделяет деньги. И мы становимся невольными соучастниками. А потому что нечем лечить, нечем лечить. Или ты спасаешь человека, или он умирает. А ничего нету, кроме просрочки. Все забито. Так она еще что делала? Я вам об этом тоже говорила. Поднимались с подвала, эта просрочка, вся там 16-14 год. Последнее время был 16-14, 12 был. Она брала нитку с коробки с одной, отправляла на бакпосев. говорила, Бакпосев приходил отрицательный, значит, он велся этот листок видео тоже есть, посмотрите, пожалуйста. И еще полгода продлевала срок годности просроченного медицинского материала. Мы открывали нитки на печень, тяжелые сочетанные травмы привозили. Тяжелые ДТП у нас бывают, да, вы знаете об этом. Они у нас в руках рассыпались, а иголка оставалась в руке. То есть труха, чтобы вы понимали. Это что, неправильное хранение или не приходили просроченные, я не знаю. С подвалов поднималось это все, приходили в подвал, опять полные коробки были всего. Думали, ну все, сейчас срежем втихаря, там, выкинем, э, что-то еще там где-то как-то утилизируем. Ну нет, оно не заканчивалось, оно поступало и поступало и поступало, я так предполагаю. А списывались лично вентрикулярные детские катетеры, катетеры этому тоже есть подтверждение. Посмотрите видеодиск, как новые вентрикулярные ну, системы... Если надо, я вам еще отправлю Видеодиск, у меня их много Давайте мы посмотрим, если нету, Да, я посмотрю Ладно, Олеся, Леонид, давайте мы Ну Попробуем сейчас Может быть действительно посмотрим Под весь 93 там, С этой стороны Потому что Весь 38, -я, я говорю, тут она по плену Мы туда ничего там нет Медики не отвечают За нее по этой статье если только, ну, там, частная какая-то косметология, там, еще что то Очень обидно, что, э, как пишется везде в отписках, что ваши доводы не нашли подтверждения. А кто это подтверждал? Ничего никто не расследовал. Ну Олег ну давайте, что мы сейчас будем? Ну, я хочу, чтобы вы меня услышали. Сегодня я какой раз у вас на личном приеме? Я, я слышу вас. Ну, и сколько он, можно? Он сказал, и я не боюсь, что этого не было. И... На меня обижается, что я в соцсетях публикую, а не делать ничего не остается. Город Сургут глухой, слепой. Он не хочет воспринимать информацию почему-то. там помощи или что у нас там? Операционный больница? блок. Это Сургутская клиническая травматологическая большая больница, хорошая а, большая а, больница. Да, это больница. Что? Одна такая больница, да там. Сургут. Травматология одна. Хорошая, добротная больница с замечательными специалистами. Но, увы, почему-то снабжение очень страдало. Мы можем только предполагать, почему. Специалисты от Бога там работают, говорила и буду говорить. А коррупция растет. Еще один Давай, вопрос. Я ну еще раз, мы вернемся сейчас, вот подвес 93 именно со стороны закупок, может быть, посмотрим. Мне пришел ответ, что закупки проводились в прокуратуре. Но у нас есть, потом с адвокатом мы отправим вам другую информацию, как они проводились, каким образом. И откуда все это бралось. Мы опишем вам в письме заявление, отправим на Бастрыкина, на вас а в три шапки. Откуда, а откуда это все бралось? Ну, мы напишем вам в письменном... Ну, то есть Варианты. у вас как бы есть, есть понимание, откуда они... Ну, было проведено некое расследование независимое. Это же сейчас все в доступе. Ну, давайте ну с, с этой стороны посмотрим. По, по, по закупкам, да, вот по 293 здесь мы можем посмотреть. И причем я хочу вам сказать не только оперблок, но наш блок страдал конкретно. Так это я посмотрела, где девочки погибли. Оказывается, этот персонал закрывали под ключ, они утилизировали это быстро все перед комиссией. Это вообще больнице похоже, такой бы. Я не могу говорить, я могу предполагать. Но. Выходит ужас. Вот это ну, когда… Давайте, я вот это почему конкретно. Вот если есть конкретный момент, вы сказали, поэтому, ну, поэтому сейчас вот посмотрим по закупкам, по моментам, по этим, насколько они там эти… Я не знаю, как вот. По журналам давайте, раз времени у вас мало. По журналам, по поделке вот этой, что там поделывала, записи эти все. Значит, я ознакомилась с материалами проверки, я была в шоке просто. Может быть, следователи некомпетентные работают? Действие было в 2021 году. Часть документов запрошена за 2020 год. Запрошены графики без подписи, расследованы, исследованы. Как правильно у вас сказать? Ну, у меня что ли совсем за дурочку какую-то принимают? Ну, я владею, хоть юридически Нет, я ну, неграмотная, по, но... По, подождите, ну, тут э, графики запрошены, мыши э, запросили, я так понимаю, то, что предоставили, то... Ну, значит, они вас ввели в заблуждение, получается так? Это не те графики. У меня есть Если графики. вы видели другие, ну поэтому вот вам и дали ознакомиться, посмотрели, вы, я так понимаю, возмутились то, что там э, были другие графики, а те, которые предоставили, это не те графики, которые видели. Но... Вопрос к вам: почему действия были в двадцать первом году, а документы запрошены за двадцатый год? Я не просила а? расследовать двадцатый год. А? Я не просила расследовать двадцатый год запросили, но еще нет. Чего мы, Владимир Петрович, мы запросили с начала 20-го ну, То, что последовательно смотрели, с какого времени работать нас интересовала информация. А 21-м не запрашивали. Запрашивали. Очень мало за 21 первый год информации. Я вас очень прошу ознакомиться лично с материалами проверки. Я, может быть, говорю юридически неграмотное, да, но я ну, понимаю, ну, что да, вы говорите. Давайте, Олеся Леонидовна, вы что посмотреть, мы поэтому почему вот и знакомы Ну не только у вас, а других тоже вот, которые заявляют, что вот эти вот моменты, ну понятно, с той стороны вы знаете больше, уж там с внутренней стороны, скажем. Вот. Также... Ну, 21 год, вот, естественно, запросим сейчас 21 год. Вот. А, а еще вот вы ознакомились, что там еще на, на, на, на вас? Ваше... Ну, я предоставила ходатайство в письменном а, виде, а, да. Да. Я, да. Значит, был такой момент, меня пригласили на очную ставку, я ознакомилась перед этим с материалами проверки, Владимир Петрович меня пригласил на очную ставку. Но это даже, наверное, будет глупый человек понимать. Для того, чтобы идти на очную ставку, должны разниться какие-то показания. да? И чтобы я могла этим людям задавать какие-то вопросы, или там уполомоченное лицо мог задавать вопросы, ни один из этих лиц не были допрошены на настоящий момент, когда плани планировалось проводить очная ставка. Хочу, чтобы вот Владимир Петрович пояснил данную ситуацию. Ну, данная ситуация – это неправда. Потому что а на день приглашения очной ставки были допрошены и те лица, которые указывали. Только было были допрошены Кто? два человека из они, восьми, они, это а... фигуранты, на которых пишут, что они сидели, подделывали документы они это отрицают, то есть имеются противоречия. И по ходатайству именно у нас Олеси Леонидовны, которая 13 июля при личном приеме на видеозаписи эти данные имеются, сама заявила, что я хочу с ними провести очную ставку. Вы мне предложили, бунамет, у меня бунамет. тоже есть аудиозапись. Ну, да, я предложил. Вы сказали, я спросил, что надо сделать, а может, лучше ставку хотите? Вы сказал, да, я на очную ставке. Было запланировано 27 июля. Но я еще на тот момент, момент не ознакомилась с материалами проверки. В данной ситуации для проведения очной ставки вы не обязаны ознакомиться с материалами допроса. Понимаете? А с кем проводить Это очную так, что... ставку тогда? С кем проводить, с если люди недопрошены были? С На ним? тот момент, когда они, я знакомился, они, с... они были недопрошены. На 27 июля. Просто вопрос... А вот он мне сказал, потом мне пришли вы. На момент ознакомления с вами... Я так понимаю, может просто вы там и друг друга не поняли. Вы заявили очные ставки. Да? Не Но, я заявила, мне предложил Владимир Петрович. Я согласилась, сказала, да, я хочу. Возьмите видеоматериал, это все было записано. Ну, ладно, вот. я сейчас я просто не об этом. Я к что ну, обычно проводят очные ставки, когда, правильно сказали, вот, есть там одни... Показания есть другие, да. Если вы не согласны, но ну, видите, что ну, в данной ситуации, то как вот ну, можно этого человека провести перекрестный опрос. Ну а почему он понимает? мне предлагает очную ставку, если нет в материалах э, проверки даже их показаний? Ну, я, я, с... как, я, я так понимаю, он предложил вот этих двух, которые там были. Материал да, он? Провер... он никого не предложил, он просто предложил очную ставку. Я предложил в основных непосредственно которых она писала заявление. С материалами проверки она ознакомилась по состоянию, когда отказан был на май месяц. Но? Ну. А речь о обычной ставке была выявлена... Но я же не могу обладать сенсорными способностями и посмотреть, что на данный момент в материалах проверки. Да, сейчас не нужно обладать сенсорными способностями, чтобы ]ですね. сейчас опросили? Приличный прием, конечно. Я могу сейчас ознакомиться с материалами? Нет. Почему? Потому что производство находится в проверки. Вот, не могу. Вот его бы взять, вывести, э -э вот, позвать всей СМИ к местным. И в прямой эфир. Вот, один на один с ним. Со мной поговори. Не сбежишь. Бегство – это позор. Без чести. Без чести и выполнение обязательств. Но ну, это, это тоже тогда смыслочные ставки, конечно да. Но я хочу ознакомиться с материалами проверки. Почему не могу? Находится в производстве. Ладно, Петрович, ну, надо было показать, он что там все равно принимали. Ну тут типа, что там, ну, в этой ситуации. Понятно, что по формально там находится производство, но сейчас то, что все равно это понимаю, если они уже там этот материал два раза не смотрели. Один раз я смотрела, один раз. Ну один раз, ну ну что там, много добавилось. Ну хотя бы опросы добавились, я надеюсь, потому ну, по что я должна мнению, обладать да, информацией. Ну тут тогда надо выяснить, э, Олеся Леонидовна, давайте так, чтобы у нас там не было. Вот, вы же понимаете, очной ставки, да, тогда конкретно с кем там раз, два, три, четыре, пять. Так я о чем и говорю? А зачем приглашать человека, если у меня нету информации, даже что эти люди ну, говорили? Согласен, вот послушайте. Зачем ну, меня ну, вводить ну, в заблуждение? Говорите, Петрович, по послушайте, Иди. что я совсем, вот, что да. ли, уже безумная? Этих шесть там или сколько семь человек, которых Олеся Леонидовна хочет, ну, и если необходимость будет провести очный ставки, естественно, нам их надо просить показать э, объяснение. Что люди сказать, может, она, она прочитает, действительно скажет, ну я согласен с тем, что там написано, и зачем тогда ее проводить? А может наоборот скажет, нет, вот она врет, давайте проведем. Я, у, меня, у меня есть что в ней спросить, я хочу посмотреть, как она ответит вот, на мои долги. И я, это... я еще раз хочу, Михаил Викторович, подчеркнуть, что данная документация была подделана не для того, чтобы ее просто подделать. Она была подделана для того, чтобы легализовать получение бюджетных средств в счет зарплаты. Данные э, док документы подделывались, чтобы показать, что находится на рабочей миссии и участвует в оперативных вмешательствах, что является ложью. Вот цель какая была. Не для того, что она захотела журнал поделать. Я, я просто вот когда еще тогда встречались, там вопрос стоял: что она была на этих операциях, якобы мы думали, что она за это получает деньги. А вы еще сами тогда я вспомню, говорили, что она там была она, может, сам спала у себя там у нее какая-то комната. Ничего. Какая комната? У нее ну, не на она что, а что, что, что имеет бомб, право терять в другом здании, если что? Она а что имеет право покидать свое рабочее место и не участвовать в ну, жизни а операционного если... блока? Ну, воп... вопрос, подождите. Ну, вопрос, я же помню, тогда так стоял. Вот, и мы тоже думали, что она получала, я так понимаю, за то, что участвовала на операции, какие-то там... ну потом же выяснилось, Михаил Викторович, а потом, выяснилось... А потом выяснилось. да, что она независимо от того, что там это, она у нее там, ну, как он там определенный вопрос возник? Тогда уже вот вы сказали, что вы подозревали, что она вообще на работу не ходила. Я не подозревала, я предполагала. И предполагала, и когда она работала со мной лично в смену, это тоже можно выявить, сколько раз там в графиках есть, она не приходила на рабочее место, она звонила при мне несколько раз и говорила... Я у себя, я об этом говорила уже миллион раз. Где у себя? Где у себя? Кабинет у нее находится Нет. в другом корпусе. Где? Ну, у... Потому что она. Ну, у нее спросим, где? Она и говорила у себя. Ну, у себя говорит, где? Что? Я вот не имею права покинуть свое рабочее место. Не имею. Как я могу покинуть, если я стою в смене, и мне привозят пациентов, я их должна ну, помогать? нет, ну, нет. Не, если есть рабочий кабинет в другом месте, она сможет там наверное, находиться? Может. Она в это время находится в операционном блоке, и у нее стоит смена, как операционной медицинской сестры, не главной сестры. В своем кабинете ну, она может а, находиться? Понятно. Вот она, у нас записано, что она участвует на операции. Она на самом деле у себя там ну, в кабинете. Ну, за это уголовную ответственность. Нет. У себя в кабинете она главная сестра, а в смену в операционном блоке она операционная сестра. И она должна выполнять свои должностные обязанности так же, как и любая рядовая есть операционная есть, сестра. Это она это этого не делает. А какая? Ну я с вами говорю, А я вам говорю, что там получаются деньги ни за что, просто так. Ну, здесь мы... Как ну, расследуйте, не, расследуйте. Я не, не, не смогу вас убедить. Ну, я не знаю. знаю. Потому что зачастую она просто не приходит на смены. Сейчас начала, правда, приходить. Там до полдесятого сидит, уходит. Врать не буду. Но зачастую на протяжении всего этого периода времени у нее просто стояли смены. Просто стояли смены, мы ее не видели. А ну, где она была? У себя там, да, я не да, знаю, а а у кого может в гостях. ей там что-нибудь. Да, да причем здесь, она вообще не приходила в оперблок. Ну, что была, с ней я не участвовали. Сказал. Не ну, не я не вам, участвовал. вам еще раз говорю, если она... Я вам говорила, Друзья, даже на предыдущем Друзья, приеме, что это это у меня были значит, дежурства вместе с ней. Посмотрите графики, поднимите. Посмотрели. Еще нету? Ладно, Олеся давайте мы подведем итоги, значит, подведем, но встретим и посмотрим, раз. Вот, по 238 я вам рассказал, 293, но ну, мы сейчас тут решим, как нам тут лучше быть с этой ситуацией, с Владимиром Петровичем, посоветуемся. Вот, по очным ставкам, по этим, вы тогда список людей дайте. Я дала, я заявила ходатайство. Если ну есть, значит, хорошо, если он есть. Посмотрите, а если больше, мы не взяли объяснение, то есть ознакомиться, с этими ну, объяснениями, вот, если не взяли, то давай возьми. И после этого вы решите, если есть необходимость, а если они скажет: вот я хочу с этими людьми провести. Мы тогда запланируем и провели. Вот так вот определимся. Yeah. Да. Михаил Викторович, еще такой вопрос. Вот я сегодня пришла не одна к вам на личный прием. Есть коллеги, там за дверями стоят у меня, есть общественные да, деятели, там, возможно, и люди, которые болеют душой, да, там э, почему-то нас не допустили на личный прием всех. На основании какого федерального закона нам было отказано в личном приеме? Проверю. Я была не делала. Да. Заходит в <реш> Бежать то некуда, решетки на окнах. <реш> <реш> Это этот, гарайс. Раз, а, раз и нету. <реш> там и решеток нет И да. до земли близко. Да. Мы же смотрели. Мы пытались вычислить, пытались каким, каким, каким методом он телепортировался от нас. Я В обычном что... приеме давайте, Олег я уже сказал, потому что мы с вами записывались раз. Если там есть кто-то еще по каким-то вопросам, мы их сейчас запишем. Вот. Ну, мне сказали, что там пришли еще у нас два человека потерпевших, которых у нас, по у нас по делам, я их приму. Остальные посмотрим, по каким Но, вопросам. Ну, а на основании какого закона вы отказали нам? А, а чтобы вы, они знаете, зашли, да, что что мы я без прием, ведем без журналистов. Ну там не только журналисты, там есть и люди с Но травматологией. Я говорю, а если другие люди пришли, то, во-первых, их надо записать. Потому мы записались. Ну, как, мы их запишем, мы назначим, и я их приму всех. Ну, то есть, это не является нарушением с вашей стороны, да, что мы пришли и вы нам отказали. Ну, ладно. Олеся, Анина, ну, мы же с вами договаривались, правильно? Но это и наше и... право, мы имеем и... право защищать свои права всеми доступными способами. Как одна могу я прийти, так я могу и с коллегами прийти. Но нам отказали в этом, я поэтому у вас интересуюсь. На основании я, какого... Я вам еще раз говорю, Олеся, никаким коллегам мы не отказываем. Если у них есть вопросы, мы их запишем, примем. Я бы с Мокшиным хотел пообщаться. К мне у меня нету доверия. Он мало то, что три года назад на меня тут... Я пришел знакомиться с материалами дела. Вот, вот такую стопку мне вытащили. Я по закону все, знакомлюсь, сижу... Гермалаев заходит, типа вы не имеете права, короче, ни, ни фото, ни видео нельзя. Я говорю, а как мне шесть там запомнить, что ли? Или что? Он говорит, нет, нельзя. Я говорю, ну ладно, достаю бумажку, ручку, пишу, начинаю выписки делать. Залетают э, четверо полицейских или трое журналистов с камерами в лицо светят, короче. Я говорю, что такое, что случилось? Они говорят, говорят, у вас это на, на вас поступило заявление, у вас поддельные документы журналиста. Вот-вот, э, он уже убеждался. Вот он сейчас говорит, я тебя знаю. Ну, конечно, он меня знает. И удостоверение общественный инспектора по борьбе с коррупцией, руководителя города Сургут. И, короче, собирайтесь, поездните с нами, дадите объяснение. Говорю, вы что, я ознакомлюсь с материалами? Потом ознакомьтесь. Короче, увезли меня, я там дал объяснение. На следующий день пришел с девчонками и опять то же самое, опять наряд вызвали. Здравствуйте. Здравствуйте. Даже не здоровается. Нет, ну, я, я, я что-то что видел. Судьи единственный судья, так называемый, кто не здоровается, это шерстобитов. Все остальные здороваются. Со мной. Шерста, именно 6 выписал два незаконных постановления по проникновению моей квартиры вместе с самого. Видать, чувствуешь за собой вину, раз не Нет, чувствую, поздоровался. Да? Да. Не знаю, Бурловские, которые тот, И тот, тот, и тот, тот Здоровается Плохо воспитан. То есть надо отдельно вам записаться а, а, а журналистов на эти мероприятия Я думаю не. Ну а как быть, если вы не верите? Ну как быть, вот я не знаю уже Я как... вам что сказал, ну почему Опять вот вы мне не верите, я вам сказал, что я вам не верю ну, Я вам ни разу не сказал Второй раз, год, второй год моих тизаний. Вот эта папка и еще дома три таких Второй ну, год. По одному факту, факту дело возбудили. возбудили. Еле как, спустя 8 месяцев. О, оно, оно расследуется. По, по этим вот нарушениям, я вам еще тогда сказал, что возможно, да, они есть, но не каждое нарушение уголовно наказуемое. Вот. есть и нарушение трудовой дисциплины есть дисциплинарная ответственность ага. мы с вами об этом говорили вы со мной соглашались с а я вам говорю, что умысел там был другой не подходящий к дисциплинарному взысканию ну, поэтому... мы с вами по телефону эту тему обсуждали Михаил Викторович и вы сказали, что мы этот факт проверим вот Владимир Петрович говорит что я не работала с б***вой сменой что они проверили графики я хочу у него спросить вы проверили графики, я есть с ними в смене? Ну, ознакомиться с материалом делом. Я же не могу сказать, вы когда дежурили. Может, да, много скажу. раз я с ними дежурил. А месяц хотя бы. Пока не могу. Вот, Запросите да. документы и узнаете, увидите. Тот, тот период, который я изучал, там вы не дежурите. Об этом утверждает весь персонал что с ней не дежурили. Если ага. у вас конкретно другой период, может, у нас периоды не совпадают, вы можете обозначить, мы их дополнительно проверим. Так возьмите, это же ваши компетенции, запросите графики. Ну, укажите хотя бы какой год. Ну, месяц. за 5 лет закажите. За да, 5 лет. Ну, ну подождите, а, ну, мы, подождите, давайте с этими графиками, мы запрашиваем 2020 год, сейчас запросили, я так понимаю, 2021 год, правильно? Так точно. Что еще какой-то период надо выпросить. Ну, и мы там не только в ходатайстве я ука указывала графики, я много там чего указывала. Надеюсь, все запросили? Ну, я, ну понятно. Ну, вы ходатайся. там заявили. Конечно, конечно. Ну, с учетом этого ходатайся Владимир Петрович вот сейчас работает. Ну, вот все. Будет. Значит, мне сейчас надо написать то, что я э, желаю ознакомиться с материалами проверки, да? Да, податайся. Угу. Ну, вам, Владимир Петрович, и так вот. И потом, что, да уж, податайся написать. Ну, ну, напишите. Напишу, напишу. Ладно, Петрович, ну вот по, по этим, по объяснениям, давайте мы с этими учеными ставками там, что разберемся, я не вижу никаких сложностей. Разберемся, что там. Михаил Викторович, еще у меня очень большая к вам просьба. 6-7 человек. Михаил Викторович, Давай. еще очень большая просьба. Я бы хотела получать все уведомления, постановления лично в руки от Владимира Петровича. Вот в этом кабинете. Конечно. Если это имеет Я уже просила его на том личном приеме об этом. Лично. Вот пришло постановление. Я хочу, чтобы он меня пригласил, ознакомил. Мы переговорили с ним, чтобы не было недопониманий. А я не расписалась понял. и ушла. Не надо мне по почте отправлять. По почте может что-то не доходит, что-то не приходит. Потом скажут, что мы вам отправляли, а вы не получили. Хорошо, Каждую... ну, Олеся, я думаю, здесь нету этих. Ну, считаю. пока вот я не знаю, даже удовлетворено мое ходатайство. Нет, вот я не знаю, у меня а, бумага оно, не пришла Оно рассмотрено, непосредственно я по пушке не Владимир, отправлял по ну, ее ходатайству Потому Владимир, что отпуск, А вам собираюсь. какая разница? Вы отправили в ящики, пусть слышат Владимир, я не знаю. Ну, это, это, этот вопрос, он решаемый. Я думаю, давай, вот вынесли решение, позвонили, и все, и нам, конечно, позвонились, вот, я вам Я приду, посмотрели. я не поленюсь, я вот приду пешком сюда. Я рядом живу. Ну, чуть-чуть, но ну, ну, что, что, что, ну, если вынесли решение, ну, значит, ну, что обычно через три дня, что Олеся Леонидович через день. Придет, Нет, придет. ну при, лич, при личном приеме я могу тут же задать вопросы и мне могут пояснить все это, да? Ну, Почему да, вынесено такое решение? Да, На основании да, чего? Так, да, да. Ну, вот так, как я хочу, чтобы вы меня услышали. Потому что есть, я, я больше... Я вас всегда слышу. Ну, не... что-то как-то плоховато. Такое ощущение, что как-то этот... <свят> ну, хотелось бы уже все-таки добиться справедливости. Я вам еще раз повторяю, что я сказала правду. Проверьте все. И вы... Конечно, сейчас много уже всего вывезено. Машинами вывозилось все. В том числе есть лица, которые я могу но прям четко сказали, назвать. Вы сказали, <свят> это, подождите. Но вы сказали, что вы дадите вот эту вот дополнительную информацию с адвокатом, который вы собрали... Ну, то, что... ну, я с ней переговорю, и мы правильно ну, все оформим, и на три шапки отправим. А можно данные записать адвоката, чтобы понимать, если вдруг... Будет... Не волнуйтесь, Порок она ва вас есть. свяжется с вами. Зачем вы берете мои бумаги? Я вам не разрешала брать мои бумаги. Ну, вы сейчас ссылаетесь, что доверие. Есть, это моя доверенность. Зачем вы превышаете свои полномочия? Вы там друг друга вот знаете, что вы там так и. Ну, вот почему-то Владимир Петрович относится ко мне не очень, как бы этот. С доверием, да, я к нему также, потому что у меня есть для этого основания. Ну, как-то так вот. Хотелось бы, конечно, найти взаимопонимание и уже добиться справедливости и правды, но не получается. Вы же видите, что я сколько бьюсь, и я пойду до конца. Может быть, кто-то ждет, что я устану? Нет. Это нет, дело чести. Ни, ни, ни, ни, никто не ждет. Никто. Это нет, дело нет, чести. Нет. Для меня то, что я сказала правда. правду, это мо дело моей чести. Вот как хотите нет, воспринимайте. А если кто-то ну. это все э, поощряет, да, каким-то образом, ну, я думаю, все перед Богом ходим. А Никто не поощряет, конечно. А ну, я уже сомневаюсь в этом. Ой, не сомневаюсь. Я уже тоже, знаете, наслушалась про себя все. Всего. Ну, давайте, мы. Если не занимаетесь, не занимаетесь. Он нам до сих пор сейчас говорит, что мы сейчас Губановую Губанову и живем, и те, кто стоит за дверью, там люди, которые ходили на опросы, да, на допросы, там возбуждено уголовное дело, полетят следом. Люди боятся. Я думаю, никто там не полетит. Вот, а по этим моментам, то, что вы сказали, мы посмотрим. Хорошо. Хорошо, спасибо вам большое. Документы вам отправим. Я не знаю, сейчас переговорю, каким образом, там, заявлением, обращением. И, и, и, и, и посмотрите. Вы посмотрите, пожалуйста, лично. Я ну, вас ну, прошу, я сейчас... не надо поручать своим помощникам. Я хочу, чтобы вы увидели. Я хочу, чтобы вы дали правовую оценку этого диска. Я хочу, чтобы вы провели экспертизу на его подлинность, что это не какой-то там съемочный, постановочный материал. Как она не. Ну, говорит, что ну, вы. Посмотрим, при... Алексей, я сказал, что сейчас мы его найдем, мы если не найдем с вами. Но с вами вы знаете, вами, что они говорят? говорят, что я принесла эту просрочку в оперблок, чтобы их подставить. Но такие масштабы невозможно было, там вообще все было забито. Олеж, я в этом вам верю, ну училоки. Вы... Ну вот что ничего, но такие разговоры идут. По -по -пос посмотрим сейчас. Давайте. Ну все, спасибо большое вам. Все, Давайте, до свидания. До свидания. Давай, давай вот двух вот, этих вот, мужчин. А, я уже, ну, принял, принял, уже а? Э принял, принял уже, принял. Принял? Да, разъяснил по результатам расследования и вопросы, все, ушли. этого <м resolve> <м resolve> он принял, так же, этого я, я немножко вам тоже скажу, вводят заблуждения про это. <м scale> Следователи, значит, сказали, что она уехала, находится в федеральном розыске. Как мне от Бастрыкина позвонили, сразу ну, она я, нашлась. Ну, ну, ей уже обвинение предъявили. Ну, ну, а что за... Почему человека вводят в заблуждение, ну, что она находится что, в федеральном она, розыске? Ну, ну, потому что ее действительно же объявляли в розыск. она никуда с Сургута не выезжала. Все коллеги об этом знают, он с реанимации. И сын говорит, ей ни одно извещение ну, а сейчас, ничего не нет, пришло. Ну, сейчас что, ну чем мы будем? Ну а почему вы выводите людей? Там при... Человек и... потерял жену, он живет с ребенком, он продал машину, чтобы нанять адвоката Человек себе. Человек находился на Украине, имеете билеты? И сын, она... и она вот ну, да, утверждает, ну, ну, че, она че, была ну, у матери. О чем вы говорите? А, то есть она за один день у... находилась в федеральном розыске и на я следующий думаю, день на она здесь. это результат ну, расследования. Все, расбедный все, расбедный все расбедный я согласна детстве, с вами. Да. Все. Ну, потому что, ну, часто, сож, понимаете, случаи, они где-то кто-то тот... Ну <со> и вы их тоже поймите, он остался один. Нет, думаю, мы всех понимаем. И продал машину, чтобы всех... нанять адвоката себе. Последние к ним, копейки. К ним вопросов вообще никаких нет. Вот Владимир Петрович все разъяснил. Я думаю, что нужно немножко людьми быть тоже в этих случаях. Не, ну тут, это я с вами согласен. А не только заинтересованность проявлять какую-то. Спасибо большое, Михаил Викторович. Я вас услышала, я жду от Владимира Петровича, я сделаю ходатайство, заявление, ознакомлюсь. О каждом факте я буду просто звонить вам и ставить вас в известность. вы завтра ходатайство принесете. Давай, давай. Мы от вас, нет, никуда. Сказали там. Если что, подрегулирование, А то, что я везде пишу, я вынуждена это делать. Потому что вот у меня лично, к Следственному комитету города с вами Сургута, недоверие. С вами открыть всегда. Да? Ну, подрегулируем сразу. Ну, Хотелось По бы. Не, не, никогда не отказывай, когда еду. И так, ну почему-то одни разговоры, ничего с места не, не сдвигается. Вот поэтому приходится жаловаться, да. писать и так далее, и тому подобное. Спасибо большое, до свидания. Спасибо вам, что пришли, до, до свидания. До свидания. Я хочу в минутку поговорить с Михаилом Викторовичем. Владимир Петрович. Что, прием закончен? Нет. А? Ты что, они там закрываются на дверь, они не пускают. Что, прием окончен, нет? Не знаешь? Со мной, да. В смысле со мной? А со мной? Я тоже а, хочу А, вот нет, сейчас. он сказал, что вы должны лично записаться на личный прием к нему, и он вас всех примет. Да? Да. Позвонить к МАУ. Тогда не будет твой локоть толкать? Ну, я не знаю. <свят> Это сказал Мокшин, что а, все вопросы, которые я подняла, я много там вопросов подняла. Подожди, <свят> ты сказала, что тут еще много народу, и в том числе журналисты да. хотят ответить. Я прийти. задала вопрос напрямую Мокшину, Сказала, на каком основании, на каком. Как, что вы можете сказать, на какой, какой там закон существует, что я пришла не одна, всех остальных вы вообще не приняли. Но вы же одна записана, вот все пусть остальные запишутся на личный прием, я всех приму. А зачем? Мы хотели коллективно. У них нет такого приема коллективного. Мы напишем сейчас жалобу да. с и отправим. Угу. А зачем именно? люди свои персональные данные передавали? Ну ты вот у меня-то Паспорта копи копировали, копии с паспортов Я же не Ермолаев Владимир Петрович, вот он сейчас выйдет, спроси. Говорю, да не он не выйдет, он закрыл снизу. попробуйте. Нет. Так он же сказал, у каждого принято. Так что мы не человека? Да. да, он же сказал, Да. Нет, ну просто, не от просто. От Антон, коже. я же не могу сказать ну, а, о понятно, А все, это все. Это отстранение от исполнения должностных обязанностей. Это как я в домике, да? Все? Да, Но я в домике, же, да. Это что, в следственном домике. <связь> ну, это позор, я считаю. <связь> это утрата вот, чистить. Поднимите, пожалуйста, <связь> правую руку, вот, я поднимаю. Кто считает, что это позор, это, это бесчестие. Вот бесчестие точно. Благодарствую. Ну, сегодня, 1 сентября 2022 -го года, состоялся личный прием с Мокшином. Это начальник следственного комитета города Ханты-Мальтийска, да? непосредственно начальник Ермолаева Владимира Петровича. У нас состоялся разговор, я задавала ему массу вопросов вопрос первый был у меня это по просроченным медицинским материалам так как жителям города Сургута оказывалась медицинская помощь некачественными медицинскими материалами именно просроченными значит я задала вопрос о том что на основании чего они отказались от возбуждению уголовного дела по статье 238 они запожимали плечами я говорю вы же ничего не расследовали не, расследовали, не были изъяты истории болезни не были проведены экспертизы да, по данному материалу на основании чего вы мне отказали возбуждение уголовного дела. Они начали сопротивляться о том, что эта статья не Следственного комитета, и медицинские работники по не попадают. Значит, сейчас на данный момент расследуется дело по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации в ОМВД города Сургута в следственном управлении. Ты не спрашивала, потерпевшие есть? Под, под... А, значит, по этому вопросу я задала вопрос. Тоже Мокшину. Потерпевшие сейчас, значит, выявляются, как, как они мне сказали. Проводится статистика, проводятся криминалистические экспертизы по данному поводу в рамках 236-й статьи. То есть, следственное управление ВВД города Сургута якобы полноценно, в полном объеме работают над этим уголовным делом. Следующий мой вопрос был. Такой. Почему не завели уголовное дело по 293 статье? Это халатность, должностных халатность. Михаил Викторович немножко засомневался, задает вопрос Фирмалаеву, говорит, а что у нас 293 статьей? Ну как оказалось, что 293 статья вообще не рассматривалась, и как бы о ее возбуждении речь не шла вообще в принципе. Заявление поступало это? Конечно. Вот. она не рассматривалась и возбуждена, соответственно, не была. Мокшин пообещал мне, что над этим вопросом они сейчас очень активно начнут работать и они тоже предусматривают состав преступления по 293-й статье халатрично. То есть год они начали какие-то да. Также, значит, был задан вопрос мною во время проведения оперативных вмешательств были использованы дрели, которые были закуплены в строительных магазинах. Это шуруповерты фирмы «Макита», «Бош» – это обычные шуруповерты, я говорю, чтобы вы понимали, Технически. как они для, спер... чего? для, для чего оперативных сделать? вмешательств. значит Эти материалы у меня тоже есть, они зафиксированы в видеоматериалах, их использовали для того, чтобы устанавливать а, а, пластины различные, да, на различных костях. А, чтобы вы понимали, данные дрели, они не предусмотрены, не, не предусмотрены инструкцией а, для дальнейшей их обработки и стерилизации, но, вопреки этому всего проводилась а, обработка и стерилизация, и использовалась во время проведения оперативных вмешательств. А, во время проведения операции все вот это вот а, ржавчина сыпалась пациентам в рану, в а, приходи, пришли мы к этому, потому что оперировать людей было нечем, категорически не хватало силового оборудования и так далее. И тому подобное. я им разложила по полкам, что сейчас у нас есть силового оборудования. То есть это одна неполноценная дрель и одна дрель-страйкер на трепанацию черепа. Досверливаем череп мы а, гипократовским гиппократ, методом, это коловороты. Используя пилки джигля и так далее. Там у было меня было. Один... Он сидел немножко. Алиса, Алиса, э, у меня один вопрос. У тебя есть доверие к Ермолаеву? Нет. Я ему заявила это лично при Мокшине, в глаза, что э, к данному э, специалисту следственного управления города Сургута Ермолаеву Вадиму Путовичу у меня полное недоверие. Ну, э, он, э, ну, сказал, подожди, что... подожди, очень важный момент. У меня тоже нет доверия. Народ поддерживает? Да. Конечно. Абсолютного нет доверия. То есть система доверительного управления не работает. Я даже предполагаю, что существует какая-то некая заинтересованность да. этих лиц в сокрытии преступлений. Я предполагаю, на это имею полное право, э, исходя из всей ситуации, которая происходит уже длительный период времени. Они мне говорят, ну сейчас же заведено уголовное дело. Я говорю, моим потом и кровью. Вот, да. 8 да. месяцев да. борьбы. Не вашими заслугами. Да. Только ты... бы ты расслабилась, все А я им сказала, нормально. вы что, хотите меня сбить с Да. А дождаться, что я когда-то устану. Не дождетесь. Он представился Ты просила? Ну, конечно. Он представился. Ермолаев. Да. Удостоверение попросил? Да. А не спросил, ты не спросил, почему он без формы на рабочем месте? Не спросил. Мокшен был в форме, ты его да, видела? Да. да, он был не один, а на прямом на ВКС там были четыре человека. Я Мокшену задала вопрос еще такой. Михаил Викторович, я отправляла вам заявление и видеодиск. Вы видеодиск этот видели? Нет. Я говорю, почему? Сидит рядом помощник. А где видеодиск? залистали по папкам. Я говорю, я вас лично прошу, да. ознакомиться с материалами дела, да. которые находят, ну, с материалами диска а этого. Диск? провести э, экспертизу, что это подлинный диск, что это никакая не постановочка. А там что там видео доказательства? Там видео доказательства. Народ, народ, там пожалуйста, находится. тишину. Там находится видео доказательства, которые были сняты непосредственно э, действующих операционных где стоит показана вся просрочка, эти дрели, шуруповертые, эти формалиновые камеры. То есть он его в глаза не видел, в принципе. Я ему его попросила о том, что, пожалуйста, лично вы ознакомьтесь и дайте мне письменный ответ. Проведите все экспертизы этого диска о том, что он подлинный. Потому что на работе говорят, что я этот проскученный шовный материал занесла в блок и подставила руководство таким образом. Но Бьёк это раз надо было решило, она подгоняла. Рабочее время да, абсолютно, рабочее. Точно. абсолютно точно. Все это проводилось в рабочее время, диск подлинный. Он его в глаза не видел по настоящее время. Весь интернет видел, а он не видел. Он не видел. Ну хоть кто-то у нас в погонах сидит на рабочем месте. Вот так. Много было вопросов задано и по подделке документации. Сказали, разберутся. Пользуясь случаем, ты не хочешь э, сообщить народу, э, сделать объявление, что все, кто считает себя потерпевшим за последние 10 лет по статье 236 и 238, то есть я потом еще вставлю там, то есть это... На оказание медицинских услуг, соответствующих качеству. Mm -hmm. И то есть там, если есть дети до 7 лет, то это 238. Да, Одно до 6 качество. лет. До 6, да. В 238 до 6 лет. То есть мы предполагаем, что среди вот этих 202 уже доказанных пациентов а, есть в том числе и дети. А, дети были однозначно. Он мне задает вопрос, а вы точно знаете, что они умирали? Я говорю, а может быть мне за вас провести расследование? Это вообще-то ваша компетенция. Подожди, подожди. Давай сделаем сообщение всему народу. Да, ну, я хочу. Подожди. А, мы сейчас сделаем, Олеся скажет, мы обязательно приложим заявление о совершенном преступлении. Все, кто считает себя пострадавшим по статьям за последние 10 лет, просьба направить данное сообщение. Образец сообщения документа будет приложен в комментариях к видео. Да, пользуюсь моментом, нахожусь сейчас в Следственном комитете, я обращаюсь к жителям города Сургута. Их мало всего. Их мало всего, да. Даже в Каменской области, потому что могли и кто-то да те, кто, ну как вы правильно сказать, если Все, после да. лечения да, в Сургутской травматологической больнице у пациентов были осложнения в виде нагноений, лигатурных свещей, минингитов, повторных операций, повторных там, в третий, в четвертый, пятый раз, я хочу, чтобы вы меня услышали, бояться не нужно и обратились на ближайшие органы с заявлениями по данному факту. Благодарствую. Это очень важно, потому что если э, никому не был нанесен ущерб, то в принципе никакой ответственности не будет уголовной. А если э, будет доказано, хотя бы одно заявление будет отработано и будет доказано, что э, кому-либо был причинен ущерб, а тем более малолетним детям до 6 лет, то это все это однозначно уголовка и как минимум главное ответственное лицо – это главврач Гарайс. Я просто хочу, чтобы люди проявили свою гражданскую позицию наконец-то. Люди боятся, да, но общество тоже надо ну, защищать как-то, себя защищать мы должны. Нужно говорить, не надо бояться. Умирать не бояться? Да, да? на меня тоже мне угрожали он, ну, несколько раз. Он и выкунулся и убить, и побить, и детей моих там а, прибить, и все по прочее. Угрозам, Бар... По угрозам у тебя пока отказывают, да? А, отказы отказ от возбуждения уголовного дела, причем я сейчас за это возьмусь дело. А, не были допрошены даже свидетели и не изъяли у меня даже аудиозаписи. А по 293 ты ни разу не видела постановление об отказе от 293 -й. 293 -й вообще не принимала свое внимание до сегодняшнего момента, пока я не озвучила это все. А я считаю, что там ну, прямая 293 статья тоже есть в том числе. В том числе. Все? Да? Благодарствую. Всем благодарствую. Вам всем спасибо вообще огромное Без вас вы. Ну, на самом деле я бы справилась. Общество есть общество. Всем спасибо большое. Благодарствую. Ну все, давай. Давай, пока. Давай, давай. все. Вам спасибо. Благодарствую. Нет, мочить не надо. Надо ему высказывать недоверие. Да, отказ да. доверия, потеря чести. Да, да. И в чем наш интерес? Это очень мощные слова. Так я я же вчера на суде был с Кимом. Да, да. Угу. Вот. Мне в, это, в чате ВКонтакте, ага. вы не видели, угу. Елена Янина, это, я же объявление сделал, что ли, типа, приглашаю всех. Угу. Елена Янина пишет, типа, ой, он меня там это отчитал по полной, велся себя короче, орал на меня. Я говорю, ну вот посмотришь, как он завтра себя будет вести. Угу. А, она пришла. Я пришел, о, расскажи, как он себя был. Вообще, душка просто. Да ты что? Как первоклассник Как вообще глазки даже не поднимал даже. У меня свое разрешение спрашивал, там несколько раз советовался. А в конце спросил, вы, говорит, позволите на вот скать. Я, говорит, позволяю. <смех> <смех> <смех> так ржачно <мило>. умывалось. <смех> не, ну что-то ну что у них там тоже, похоже, происходит в их системе. Они чего-то тоже боятся. Боже мой, дрелью, дрелью череп, вообще, дрельят, дрелят, блин, я в шоке, пластины какие-то ставят, Мама миа. Шурик обыкновенный. Это, это камушка, мать. Строитель, на, строительный. Строительный, мамма Она как говорит, я в шоке, я такая, боже мой. И люди этого не знают, они доверяют. Бедный Ермолаев, у нее там решетки на окнах. Некуда деваться, только закрываться. Да, да, да, да, да. Да, под стол не спрячется. Угу. Произошла трагедия, которую сейчас переживает вся наша планета, оккупированная торговой федерацией. Взываю к вам от лица планеты, которую постигла беда. Вот они бюрократы, истинные правители республики и подкупленные торговой федерацией, смею добавить. Я не хочу, чтобы мои подданные погибали, пока вы обсуждаете вопрос о вторжении на бесконечных заседаниях. Если нынешний Сенат недееспособен, ему нужен новый руководитель. Предлагаю вынести вотом недоверие.